Комплектация каждого iPhone или iPad является по-своему загадочной и необъяснимой. Так много вопросов и так мало ответов. Вы ведь никогда не задумывались, почему именно две пары наклеек, когда хотелось бы три и больше? Всем привет! Вы смотрите Apple Finder и сразу к делу. Скачивай музыку из Вконтакте, группируй конки приложений по их цвету и создавай империю клонированных данных твоего iPhone вместе с утилитой Anytrends. Подробности в описании к этому видео. Наклеечки с фирменным логотипом компании Apple являются неотъемлемой частью комплекта поставки абсолютно любого iPhone, iPad, iPod и Macbook. Мелочь, но весьма приятная. Однако меня, да и тебя тоже волнует этот самый вопрос, почему в комплект Apple кладут именно две наклейки к своим устройствам? И если мы перенесемся год так в 2008 и откроем коробочку с первым iPhone, то обнаружим, что самый первый телефон компании также поставлялся с двумя наклейками. Причем в то время они были даже перевернутые, что выглядит, даже на сегодняшний день, весьма забавно. С каждым новым поколением iPhone, да и iPad и iPod, в принципе, Apple постоянно дарит своим пользователям эти самые наклейки, которые каждый раз компания кладет в комплектацию к своим устройствам. И, может быть, ты мне прямо сейчас не поверишь, однако на просторах всемирной паутины существуют такие кулибины, которые эти самые наклейки продают на всевозможных площадках за немалые деньги. Кстати, вот я пользовался на своей памяти всего лишь одной наклейкой за всю, можно так сказать, историю моей жизни. И сделаю я это, кстати, прямо сейчас. Еще не отклеиваются. Ставь лайк этому видео, обязательно подписывайся на наш канал, если ты хотя бы один раз в жизни, ну или окей, вообще ни разу в жизни не пользовался фирменными наклейками от компании Apple, которая она кладет в комплект каждому своему устройству. Я проверил огромное количество источников, пытался найти хоть какую-нибудь зацепку о количестве наклеек в интервью первых лиц компании, но безуспешно. Однако, правда, все это время лежало прямо у нас под носом, вот практически на верхушке айсберга. Крейг Федериги, он же старший вице-президент по разработке программного обеспечения в Apple, на такой вопрос ответил лично одному из фанатов iPhone, написав, мол, одной было бы недостаточно, а трех наклеек было бы чересчур много. А ведь если подумать, то это чистая правда, действительно, одной наклейки было бы чересчур маловато, а вот трех уже больше, чем нужно. В который раз Apple вновь удивляет своим необычным и креативным подходом к своим продуктам на потребительском рынке. В одном из следующих видео мы обязательно поговорим с тобой о том, что означают секретные и непонятные, казалось бы, на первый взгляд, буквы в конце названий каждого iPhone, вроде iPhone 2G, iPhone 6s, iPhone XR и так далее, и так далее. Подписывайся, подписывайся, подписывайся. Подписывайся на канал и оставайся с лучшим контентом об iPhone, фишках iOS и компании Apple. Совсем скоро увидимся, до новых встреч! Пока.